Всем привет! С вами Марат. Сегодня мы очередной раз заехали в Токсово. Мы строим монолитные дома в стиле хай-тек. Небольшая экскурсия по текущему процессу строительства. Значит, пройдемся сейчас, посмотрим два здания. Оба проекта находятся уже, так сказать, на следующем этапе реализации. В прошлый раз мы снимали видео, когда ребята бетонировали нижние сваи и производился... Монтаж арматурного каркаса на этом доме Сейчас прошла неделя Плита уже здесь у нас забетонирована И уже ребята завершают армирование стен цокольного этажа Внизу у нас начинается процесс армирования фундаментной плиты Подготовка уже завершена Итак, начнем поподробнее с этого дома Значит, что у нас в плане архитектуры здесь предусмотрено Здесь планируется цокольный этаж Сейчас арматурный каркас этого Здание он уже виден, сверху на него будет опираться еще два полноценных этажа, высота всего строения получается порядка где-то 10 метров, с учетом уже финишного, так сказать, конькового элемента, крыша здесь будет плоская, сейчас у нас идет этап армирования стен, Цоколя. Армирование стен здесь выполнено из 12-й арматуры. Стандартная ячейка 200 на 200. Есть усиление в зоне перемычек над дверными оконными и воротными проемами. Есть балки, которые создают ну, жесткость конструкции в зонах, где у нас есть большие... Наружные пролеты и опоры производятся только на пилоны. Особенностью армирования здесь является то, что у нас есть два слоя армирования даже три есть основной несущий конструктив вот этот простенок есть у нас еще арматурные выпуска они у нас есть по, по периметру всей плиты они выполнены для бетонирования уже наружной облицовки пирог стены здесь ну, достаточно редкий мы сейчас бетонируем несущий конструктив толщина наружных стен цоколя 250 мм а внутренних 150 мм. После этого будем монтировать здесь утеплитель, экструзию, 150 мм слой. И снаружи будем уже отливаться лицевым бетоном. Это у нас будет уже фасадная финишная отделка. Есть зона, которая будет засыпаться со стороны склона, там у нас не будет лицевого слоя из бетона и армирования выполнен немного иначе. Там мы сейчас зальем стену, загидроизолируем, утеплим и просто подожмемся грунтом. В зонах, где у нас открытая часть, будет заливаться уже лицевой бетон. Особенностью армирования, на что мы обращаем внимание и как мы делаем. Обязательно мы устанавливаем п ну, образные элементы по периметру всех окончаний стен. Здесь ввиду того, что как бы, простенок узкий, здесь просто выполнен полноценный хомут, который обвязывает арматуру и позволяет как бы, горизонтальной арматуре выполнять свою задачу. И в зонах э, перемычек есть усиление. Здесь у нас 16-я арматура, 4 стержня, которые э, усиливают вот эту балку, которая пойдет над воротами. В зонах, где у нас же ну, стена длинная Просто выполняются вот такие обрамления во всех проемах П-образными элементами Это нужно для того, чтобы Вот этот горизонтальный стержень Который идет у нас до края стены Не ну, свою работу продолжал И анкерился жестко в эту зону Для этого вот монтируются вот такие П-образные элементы Величина перехлестка 600 мм Что обусловлено требованиями СП В целом вяжется это на обычную вязальную проволоку вот такую. Есть у нас фиксаторы. Здесь это звездочки. Защитный слой 30-35 мм. Ну, в зависимости от назначения стены внутренней или наружнее. Здесь у нас э, можно увидеть, что выполнены уже ворота для въезда в гараж. Здесь у нас двое ворот планируется. И въезд в гараж с этой стороны. И с этой стороны здесь у нас выполнены оконные проемы, через которые можно будет посмотреть на улицу и будет поступать, собственно, естественный свет в эту зону. Остальная планировка цокольного этажа. Э, ну, здесь у нас техническое помещение планируется. Здесь э, кладовое помещение. Там уже зона отдыха, зона лестницы, которая пойдет на второй этаж. Выпуска сейчас под нее сделаны... Здесь там сауна с панорамным окном. Это уже та часть дома с выходом на э, придомовую территорию. Так называемое это приемное пространство, через которое машины будут заезжать в сам дом. И по внутренней лестнице можно подняться уже на в жилые пространства. Вот. Э, ну по целом следующий этап у нас здесь планируется э, монтаж опалубки стеновой и после этого бетонирование конструкции бетонировать будем в два этапа первым этапом мы заливаем несущий конструктив после этого утепляем после этого будем заливать лицевой слой здесь планируется лицевой бетон применяться поэтому э, надо работать будет с расположением э, отверстий на фасаде чтобы они были симметрично расположены работать с правильным устройством холодных швов на фасаде мы планируем залить сначала стены залить перекрытие после этого уже заливать лицевой слой на весь цокольный этаж для того чтобы у нас была одна ровная отметка отсечка так сказать подземной части вот первого жилого уровня также обращаю внимание есть у нас здесь гидрошпонка это вот этот синий элемент он у нас если обратить внимание, выполнен не по всему периметру, он выполнен только со стороны, где у нас есть врезка, в рельеф, где планируется подпорная стена. Гидрошпонка защищает нас от протечек через холодный шов, который будет выполняться, который получится у нас в результате того, когда мы забетонируем стену. У нас при, ну, бетон на плите уже набрал прочность, он уже так сказать, в процесс. Перемешивание такое не может перейти Поэтому здесь будет холодный шов Как раз гидрошпонка защищает тот протечек в этой зоне Гидрошпонка здесь стандартная э э С двумя набукающими шнурами Квостоп высота 120 мм Ну вот она так монтируется Соответственно и применяется Ее не надо применять везде Вот здесь ее нету Потому что здесь открытая зона И как таковых рисков протечки воды нету Подпора воды нет Поэтому смысла применять ее здесь нету. Бетонирование самой фундаментной плиты здесь уже состоялось, все в рамках разумного, все нормально, ну так ровненько и аккуратно получилось. Также после бетонирования стены мы будем производить отсыпку уже верхнего откоса и зарезать уже фундаментную, не фундамент плиту перекрытия над, плиту перекрытия над цоколем. она будет плавно переходить в фундаментную плиту, на которую тоже будет опираться дом. Поэтому сейчас заливаем эту стену, засыпаем с той стороны пазуху песком, после этого уже будем бетонировать всю фундаментную плиту. Таким таким образом мы уже как бы накроем цокольный этаж полностью перекрытием и плавненько пойдем на вышележащие этажи. Ну пока по этому дому такие новости. Сейчас мы уже подходим к этапу подготовки именно въездной зоны, потому что здесь уже у нас Основной этап земляных работ в этом сезоне завершен. Здесь сейчас будем отсыпаться щебнем, камнями, для того, чтобы сформировать более ровную площадку подъездную, чтобы у нас техника могла заехать уже с этой стороны. Здесь у нас пока откос э, остался не укрепленным до конца. В проекте планируем еще поднять вот эту, вот эту стену из габионов еще на два яруса вверх и после этого подсыпаться, тем самым расширить въездную зону. Но пока она у нас в черновом виде остается, будем позже ее приводить в порядок. У нас э, в комментариях под видео про габионы мы видели, что э, возник вопрос, каким образом выполнять габионы вблизи э, со сосен и ели, как правильно их обходить габионами. Э, честно признаюсь, опыта э, строительства габионов прям близко-близко к близко, деревьев нету в проекте который мы реализовывали в Токсово э, года три назад где мы строили габионы у нас была задача сохранить большую сосну которая э, росла на участке но мы участок поднимали порядка двух метров э, мы Попробовали провести эксперимент, поставили большой колодец вокруг этого дерева и отсыпали на 2 метра. Но ну, честно скажу, что эксперимент э, не увенчался успехом, дерево все-таки засохло, ее, его в скором времени придется убрать с участка. Э, второй мы раз пробовали вот сейчас в Первомайском как раз в этом видео, но там у нас, ну мы изначально отступали от этого дерева порядка 2-3 метров для того, чтобы не накрыть корни грунтом и таким образом как бы дерево осталось и оно живет. Суть, насколько я общался с дендрологами они говорят о том, что сосны и ели, они в основном дышат корнями, которые находятся в верхнем слое. Их нельзя в целом засыпать и чем-то накрывать, потому что деревья начинают задыхаться и засыхать. Поэтому в целом, ну, мое мнение, лучше отступать от деревьев так, чтобы не повредить их корневую систему. Тут, наверное... Так сказать, возможности, где можно найти компромиссное решение, Я не знаю, там, 50% корня перекрыть или там 80% и дерева ничего не будет. На этот вопрос, наверное, ответит дендролог, которого можно пригласить на участок, и он уже даст рекомендации. С точки зрения, там, так сказать, травмирования корня, сам габион, он достаточно живой материал, его можно где-то там подрезать, подзагнуть для того, чтобы сам корень не трогать. Но есть риск в том, что говорю, вы можете гобионами дерево обложить, закройте его корень от доступа кислорода к нему и, ну, я имею в виду, в процессе устройства может вы корень там и не порвете, там и не э, там порежете, не сломаете, но в дальнейшем, если просто его, там, сказать аккуратно обойти, но от засыпать, он там все равно пользы дереву не принесет и дерево может засохнуть. В совокупности ответ какой? Обойти именно, ну, даже поставить габион на корень можно путем там ручной доработки вокруг дерева, грунта, там подсыпки каким-нибудь песочком и аккуратно поставить габион без травмирования корня можно руками. Никакой техникой этого делать нельзя. Э -э Насчет правильности решения и на каком расстоянии дерево можно ставить, если ну, есть возможность отойти от корней и не ставить близко к корням, лучше это сделать, это там 100%. Сохранить дерево. Если есть желание максимально прижаться к дереву, тут надо общаться с дендрологами. Может, какие-то они там более правильные советы дадут. Так, здесь у нас ребята с водой продолжают воевать. Ну, им вроде как чуть-чуть осталось, уже почти что работа завершена. Значит, что у нас сейчас происходит на нижнем участке? В прошлом видео мы показывали, как мы бетонировали сваи. Сейчас у нас все сваи уже забетонированы. Под плиту мы Отсыпали щебнем, крупная фракция 40-70 Для того, чтобы слой хорошо дренировал Сейчас можно увидеть Арматурные выпуска от сваи У нас выпущены вверх Приехал сейчас кран, спускаем сверху Арматуру вниз Сейчас пачки опустятся и ребята будут Их уже раскладывать по плите Армирование фундаментной плиты Тоже нестандартное Здесь в целом проект нестандартный значит Нижняя сетка 12 арматура 200 на 200 ячейка Верхняя сетка 20-я арматура, шаг там вроде тоже 200, но по периметру усиленные балки шаг 100 Из этой плиты у нас планируется устройство выпусков под подпорную стену, которая будет у нас устраиваться со стороны откоса Особенностью тоже, опять же, этого конструктива будет являться, что подпорная стена будет находиться не с той стороны стены, а с этой Тем самым мы грунтом пригрузим еще вот эту конструкцию, которая будет являться таким жестким якорем, который не позволит, не позволит точно ничему сюда Съехать в перспективе, это самая большая, так сказать, самый большой риск. И от этого мы максимально возможностями проектных решений пытаемся защититься. Но по расчетам вроде все хорошо должно быть. Вот В этой зоне у нас планируется большой пилон, который пойдет до конька этого дома. Здесь будет пилон порядка 11 метров с переходом, с перехлестом, с межэтажными перекрытиями. Сейчас вот кран сверху спускает арматуру у нас. Кран вызвали тут 32-й. Он немножко не достает, поэтому сейчас они кладут арматуру и как-то будут потихонечку уже руками смещать. Но это особенности работы на участок со стесненными условиями. В рамках подготовки участка мы здесь уже весь выбранный грунт распланировали по участку. Временно создали вот такое террасирование для укрепления откосов. Засеяли откосы. Специальной газонной травой, чтобы верхний слой не размывало. Уже где-то травка начала проступать. Я думаю, <coughs> в ближайшей перспективе они обрастут зеленой травой. Создадут площ площный, ну, прочный ковер, который защитит ну, временно на период строительства эти откосы от сползания. Здесь есть тоже план развития именно вот этой территории. Пока мы его не развиваем, потому что у нас основной фокус на строительство именно Основного дома После того как мы уже будем подходить к финишу Этого строительства Вернемся сюда и будем здесь как-то дальше Облагораживать эту территорию Наверное сегодня спустят арматуру ребята И начнут армирование На следующей неделе планируем принять бетон в эту конструкцию И уже заняться устройством Подпорной стены Для которой можно уже продолжить Укрепление откоса В целом в этом году в плане поднять коробку Для того чтобы защититься от Откоса который сейчас у нас в сухом виде но ну, в период дождей есть сомнения что он устоит для того чтобы исключить какие-то риски стремимся эту работу завершить в этом периоде наверное на сегодня все а с вами был марат хай-тек монолит фундамент спб у кого есть вопросы по поводу строительства пишите будем отвечать в формате видео а так всем хорошего дня всем пока